Всем привет уважаемые зрители канала МД Гулькевичи. Сегодня мы покажем, а также расскажем, как можно не платить налоги за автотранспортные средства, а также как сделать денежные возвраты налогов за автотранспорт в полном размере денежного эквивалента, который бы затрачены вами. Можно ли вернуть денежные средства, которые вы добровольно оплатили налог за автомобиль? Получить данный вычет можно только за три предыдущих налоговых периода. Взять компенсацию в указанный срок могут те люди, которые указаны в определенном списке налогоплательщиков и льготников, имеющих право на получение средств. Если человек не относится к данному перечню или хочет вернуть деньги за более длительный срок, чем три года, то в возвращении ему будет отказано. Есть два понятия, излишне уплаченный и взысканный. Первый обозначает ошибку, допущенную плательщиком, а второй – инспектором ФНС или ГИБДД, если ошибку находит налоговая, то они должны сообщить об этом в течение 10 дней. Если же излишек найден налогоплательщиком, следует обратиться в соответствующие органы, которые проверят данные в течение того же срока и составят акт. Можно ли вернуть излишне уплаченный налог? Да, Но для этого необходимо состоять на учете ФНС, которая выносит решение о возврате субсидий. Деньги, положенные для этого, должны находиться на счету данной службы. Внимание! Обязательно нужно предоставить все платежные бумаги, подтверждающие факт оплаты. Для получения компенсации необходимо собрать пакет документов и подать его в налоговую инспекцию по месту проживания. Порядок оформления переплаченных средств выглядит следующим образом. Подача заявления на факт переплаты и установленных законом бумаг, и ФНС производит расчеты, доказывая тем самым наличие или отсутствие излишек. Если факт доказан, заинтересованное лицо пишет заявление на получение или перераспределение средств. В течение 30 календарных дней финансы поступают на счет получателя. Для справки. Гражданин, который доказал и приобрел право на получение льгот, может вернуть всю сумму себе, либо уплатить с нее другие пошлины. А теперь давайте посмотрим видеофиксацию, на котором удостоверяющие факты, что это все возможно, что олигархи только этими моментами и становятся олигархами, не оплачивая никакой налог. Подписываемся на канал, ставим лайк и пишем комментарии и не забываем нажать колокольчик. Вот, мы заходим в налоговую службу. Кабинет вот меня приветствует. Рас, кабинет расскажу. Расскажу, расскажу, да. Вот как видите, что у меня нет а, неоплаченных долгов, у меня все оплачено. Но есть один интересный момент. Давай. Вот а, когда я оплатил а, нынче до декабря за машину, а, а, налог. Да, транспортный. Узнал, узнал, что есть в налоговом кодексе. Статья, которая пользуется, я уверен, просто. И ей пользуются олигархи, потому что они же уходят от налога. А да. обычно, вот, да, скажем да. так, физлицо, оно обязано оплатить. Вот, я сделал запрос, вот прямо с этого приложения в налоговую. Я попросил им вернуть все те средства, которые были им выплачены за машину. Я не говорил за какой-то участок большого времени. Угу. И получил ответ. Вот ответ. Я обалдел. То есть мои деньги, поступившие к ним на счет, числятся как переплата. О, читай, вот. читай. Вот смотрите. Э, здесь написано. Основной э, момент. Такой-то, такой-то, даже присвоен номер э, ФНС России, номер 4 по Краснодарской краю, рассмотрел краснодар, интернет-обращение такого-то, такого-то, такого-то числа 07.11.2019 года. Угу. По состоянию на 26.11.19 года числится переплата по транспортному налогу Представляете, ребята, физического лица, э, лица в сумме 3001 ну, рубль. Именно та сумма копейка до копейки, которую я отправил вот им. Самое да. интересное внизу. Ага. В соответствии с пунктом 6 э, статьи 78 налогового кодекса Ой. Российской Федерации сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату зачету, по письменному заявлению, то есть мне. Вот это да, ребята, еще, ну все Еще один интересный момент Здесь указано, что со дня э, Ну, то есть они мне прислали Это письмо, в течение этого месяца Не позднее, я имею право Забрать эти деньги назад да. себе Дима, пиши то срочно, до 20, класс э, до, до, до, получается Сейчас скажу, 26 До 26 декабря Надо написать сегодня, да? А ну ты написал? У меня паспорт, мы сейчас за ним едем Да, мы, кстати, едем паспортный стол Получается, ну, как бы, я Ты мне пришли, можешь переслать это письмо? Я его публикую То есть ты не знал, что налоги транспортные можно не платить, что добровольными Ты не знал, оплатил, а потом написал в электронном... В следующий раз я сделаю обращение, оно уже в новом году Ага и они готовы вернуть. Я... Ребята, я... представляете? Я... Я... Я... Сенсация. У Димы нет, переплата, нет, и они готовы в вернуть. В я... группу скинь, ага. Я вам размещу.